Хорошо. Ну что, ты красивая сегодня? Спасибо. Расскажи, что... Вообще, когда мы проводили первый сеанс? Давно уже. Наверное, уже две недели назад. И что с тобой происходило эти две недели? да, ну вначале было вообще все классно. Ага. Было вот, вот... Легкость была такая... Как-то... Какая-то э -э эйфория, если так можно сказать. Uh -huh, uh -huh. Да, потому что, видимо, мне удавалось входить в состояние вот такой легкости, да? И еще музыка мне помогала. Я вот э, включала, и вот э, я не танцевала, как вот я, я, я рассказывала, что я танцую, я очищаюсь. Нет, я просто входила в это состояние в легкое, вот, когда вроде бы ничего нету, и, и просто давала делать какие-то движения, абсолютно не думая, и вот она у меня просто что-то делала, видимо, она сама как-то что-то делала, очищало Да, да, да, так и есть. Есть даже такая есть даже такая техника, может, слышала? Трансовые танцы. Да, вот это у меня входило в это состояние. Отлично. Ну, видишь, у тебя это получается очень хорошо, молодец. И вот это именно то, что я хочу. Вот это именно даже вот то направление, которое я хочу практиковать. <соспит> я вот говорила, что вот у меня что-то связано с танцами, что что-то хочу все время. Вот. А вот э, ну, мне кажется, я хочу научиться входить легко в это состояние, вот, э, очищаться и также научить этому других. Вот. <соспит> да, вот, может быть, твое направление такое. Единственная э, тебе заметка для этого сеанса. И вспомни прошлый сеанс. В чем у тебя... Ну, это даже не ошибка, а еще... это не проблема. Ну, это нехватка навыка, я бы так сказал. Ум. Он хочет все прибить гвоздями. Узнать. А, определить. А, вот это это. А это так. А это похоже на то. Смотри, как это называется. Это называется. Сравнение. Ожидание контроль. Вот люди насмотрятся сеансов, да, у меня на канале, а потом это бывает, что играет с ними дурную шутку. Они не могут толком погрузиться, а когда даже у них что-то начинает происходить, они начинают сравнивать с тем, что они видели. И вот в этом беда. В этом Она... я и перестала смотреть сеансы в последнее время. Да, да, да, да, да. Вот. Надо же себя смотреть, свой опыт, признавать, получать. Молодец. И поэтому для того, чтобы в процессе сеансов научиться или получить навык освобождения вот от этого контроля, сравнений и оценок, и требуется серия сеансов, потому что каждый последующий сеанс происходит с лучшим качеством. То есть вот эти бессознательные беспокойства, страхи, да, они успокаиваются, и все, и дорога раскрывается. Вот что я еще поняла, что вот <свеск> если я не нахожусь в этом состоянии, эм, ну, в состоянии сердца, в состоянии легкости, какого да. принятия, да, остальное как, как будто я не живу в это время. Как, <свеск> вот именно жизнь тогда, когда я вот это вот, вот внутри чувствую, вот, вот, вот, любовь, лёгкость, вот это вот принятие любовь, легкость, вот это вот, вот это и есть самая суть того, как жить надо. У меня Абсолютно такая. ты права. Мне даже, mm -hmm. я хотел на эту тему поговорить, а мне тут и говорить ничего не надо. Ты уже, <laughs> уже сама все понимаешь. Я еще поняла, что я нацепила на себя очень много. Вот со, со всех хватало, хватало. Думаю, ну зачем я на себя столько много нацепила. <laughs> Но, конечно. Это где-то я слышал такую фразу, что мне становится лучше не от того, что я приобретаю, а от того, от чего мне удается избавиться. Да, правильно. Ну да. Все правильно. Поэтому я считаю, у тебя все хорошо. Итак, для этого сеанса что у нас? Вот еще я эм, словилась на том, что вот мне принимать тяжело. Uh -huh. Вот я, я работаю с моей напарницей, вот и она меня вот постоянно хочет что-то сделать такое хорошее, uh -huh. то, допустим, у нее один ребенок, у меня пятеро. Она говорит, давай я тебе одного одену, там на улицу следите, или одного э, поменяю там так потом. Я говорю, нет, я сама, нет, я сама. Или вот, э, давай я это уберу, ты ложишься там немножко отдать. Нет, я сама. Вот это вот у меня такое, что принять, вот Я понял, но смотри, э, смотри, что получается. Ты говорила сейчас, да, что первые дни после сеанса у тебя перло, а потом что-то начало буксовать, скрипеть. Правильно я понял? Да. Теперь смотри, что ты сама говоришь. Мне надо научиться принимать, или же я не принимаю. А смотри, что такое любовь-то. Она отдает и принимает. Нет, то есть, нет, если ты, да, если ты не отдаешь, что тебе принимать-то, да, тут ты протухаешь там. А если ты не принимаешь, ты не наполняешься. Истощаешься таким образом, себя сама выматываешь и чувствуешь, да, вот это вот. И оно уходит все, вот это состояние. Поэтому это надо сбалансировать. И если уж тебе предлагается, то зачем ты отказываешься? М? Вместо этого, вместо этих колючек, да, или бессознательных реакций, которые тоже где-то там записаны. Но это же не обязательно копать куда-то. Просто можно, о, заметила, да, что тебе кто-то помогает. Благодари, вот она, любовь твоя. М? Да, вот тяжело. Вы Ох ты! Да, я отдать могу, я могу дать, я mm -hmm. могу помочь сама, а вот чтобы принять, не знаю, может гордость какая-то, может что-то там. Очень хорошо, прекрасный запрос. Мы же это раз, это в прошлом сеансе это было у нас благодарность мы рассматривали. Mm? Помнишь, когда и у тебя пошло вот это вот полезное из прошлого? Я же постарался сделать так, чтобы ты поблагодарила вот это все прошлое, каким бы оно ни было, поскольку а, это причина происходящего сейчас. Причина. И если ты не испытываешь благодарности, значит, ты ненавидишь это прошлое. А как же ты, если ты ненавидишь, можешь быть счастлива? Да, наверное, я еще не осознала до конца. Вот, да, надо будет понять тебе. Угу. Потому что, смотри, все прошлое, вот все, каким бы оно ни было, всегда оно приводит в сейчас. А что, если ты в сейчас находишься? Ты счастлива. Поэтому, чем бы оно ни было, как бы оно ни было, да, если ты счастлива по-настоящему, что ты можешь эм, транслировать назад? Ну, правда. Ну, что? Поэтому, если ты, у тебя там сзади какие-то хвосты, ненависти, обиды, чего еще? Страх. Хотя страх, он больше к будущему эм, принадлежит, да, а не к прошлому. К прошлому обычно боль. Если у тебя там боль, то ты туда смотришь э, с непринятием и тогда как ты себя чувствуешь тут М? ты становишься несчастной потому что боишься боли в будущем все приехали да. ну. наверное до конца я еще не осознаю вот вроде на каком-то уровне да она полностью еще нет Угу, угу. очень хорошо но сейчас главнее другое перед сеансом чтобы ты поняла что такое оценки сравнения и контроль что это работа ума а переживания которые происходят к которым мы идем которых мы хотим это вне его компетенции Поэтому, да. что для тебя необходимо? Просто успокоиться. И все. В этом-то и секрет. Да. да, у меня вот просто еще такая натура, что я, я много чувствую, но чувство внутри, я их не выражаю. О, страх выражения чувств. чувств. Да, Отлично. внутри много, я вот прям вся на чувствах. Да, да, я, да. Чувства, а вот выражает, не выражает. Ну смотри, страх выражения или проявления, он же тоже основан на чьих-то оценках. То есть ты когда-то проявилась, кто-то кого-то, тебя, вернее, кто-то покритиковал, одернул, цикнул, да? что это неправильно, неподобающе как-то. И все. И приехали. Да, это из детства там было большое. Конечно. Страх, да. Но он же был, но этого же нет. Да, был. Ну да. Сейчас ты же это все сама понимаешь, глядя на тех детей, да, которые у тебя. Правильно? Ты же это понимаешь, что не надо цикать на них. Вот. И ставь себя на их место. Ты такая же. Вот тебе твоя работа, это понимание. М? Да, и вот работать стало легче. Я как-то вот, не знаю, вот поменялось мое отношение к детям, и я у меня вообще. Почти перестала все раздражать, перестала раздражать их не капризы, их не плачь. Или вот абсолютно легче, намного легче стало. Легче. Ну вот, видишь, как здорово. Да. Я не знаю, у тебя все хорошо. Чуть выдумывать себе что-то. Вообще все хорошо. Наверное. Я на людей смотрю по большей части, знаешь, как на каких-то цыплят такие желтенькие маленькие, носятся при себе что-то. Посмотри, посмотри на цыплят, они понимают, что они хорошие? Вряд ли. Они там что-то себе думают, блин, понимаешь? я сейчас представила, глобально сверху. Бегая туда сюда Такие важные. Да. Умора. Интересно. Я тоже такой цыпленный Ну да. Чего-то. Чего-то надо. Ой, умора? Это просто абсурд, красота. Это точно жизнь театра абсурда. Думать, что его проблема другие. Так это ладно. А еще вовлекают в свое это других. Есть такой фильм. Я тебе рекомендую потом посмотреть. Я когда его смотрел, у меня просто болел живот. Я чуть не надорвался. Фильм называется «После прочтения сжечь». Ты его обязательно посмотри. Ты его, когда посмотришь, ты просветлишь раса на всю жизнь оставшуюся. Хорошо, тогда. Так. Ну что, тебе сеанс нужен? Да я сама ты такая... Сейчас. Сейчас... глаза закрыты Да, это уже стоило того, как посмеяться. Интересно, куда все девается, когда смеешься? Ничего нет. Да, ты-то больше осознаешь. Я-то я еще м -м. не так все осознаю, только чуть-чуть. Ну чуть -чуть. как сказать? Как сказать? Ну да. Это что, я тут сама над собой прикалываюсь, что ли? Ну да. Ну ты посмотри, вот подходит к тебе Генри, вот этот твой мальчик, да, грустный, и что ты ему можешь сказать, ты хороший, да, а он нет, он грустит и начинает выискивать для себя условия, почему он, бля, хороший. <с åter> ну, это же не важно, да, он и такой хороший, и такая разница. Так же и ты для себя. Да, постоянная леченочка. А что же мне делать еще? Да, что вот это и есть бред, понимаешь? А почему мы это не осознаем? Кто мы? Ты, ты, ты, ты, хорошо. Давай мы сделаем по-другому. Я думаю, что мы сейчас просто дурака валяем с этим сеансом. Да нет, мне все равно хочется его провести. А все равно хочется. А вдруг что-то я еще осознаю? Чего я? Еще осознаешь? А что ты хочешь осознать, что все ни что? Наверное, еще не дошли. Они доходят еще. Ой, не могу. Хорошо. Сеанс, таксианс, хозяин Барин. Ну ч ⁇ поехали? Поехали. А кто ты сейчас? Никто, ничего. Это легкость сама по себе, неприходящая, неизменная, вечная. Пусть в этом ничто. Растворятся иллюзии Ольги, которая не может принимать, которая боится проявляться, пусть ее сознание наполнится этой вселенской мудростью любви. Без условий и без дефицита, что это не надо никак заслуживать. Может ли быть что-то, чего Ольга недостойна? А есть ли за что ее наказывать? Вот я себя спрашиваю, это что? Опа, она придумала себе. Зачем? Спрашивается все это. Что, все то Она придумала. Зачем все это Да ладно чтобы поржать потом. Вот зачем. Как хорошо, когда ничего нет. Смотри, как Десян соржал, а так же и сейчас соржешь. разницу. А да, сейчас легче уже, потому что ничего нет. Это... Классно. почему не быть всегда в таком состоянии? Вот и я спрашиваю. это ему все надо ну да вот, вот так легко а почему мы, мы всему такую тяжесть э, какой то тяжесть все время всему придаем, что так все сложно тяжело да ладно что ты там придумал опять это не я ну да Во. хорошо и сейчас пусть все что есть наполнится сиянием света максимальной интенсивности и еще ярче и еще интенсивнее этой энергии, трансформации очищения прекрасно Кто-то сейчас. Какой-то кайф. Какой да. Я не могу это выразить словами. Это что-то да. вне моего понятия. И еще интенсивнее, и еще ярче. Да. <смех> <смех> Нет больше места куда. куда. <смех> знакомся это все ты ну, нет слов мне да. просто нет слов все не знаю что это такое да. это так здорово вот это вот это вот я вот это да да ладно Говорю, познакомимся, а. вот это да, О. О, она мне прям глаза бьет. Вот. О, ну не так сильно она же вообще она же вообще слепит, она же... <с <с освобождение от всех иллюзий ты сейчас какое-то великолепие какой-то какой-то что-то да. Не, слов. Не, как нет слов для этого. и как это может бояться проявляться так она уже есть ну да Ha ha ha ha. Слышите, блядь, я какая глупая. Сейчас. Хорошо. И вот, вот это вот состояние, вот ее, вот, оно вот сейчас вот здесь вот со мной. А оно разве когда-то не с тобой? А было нет. Или я просто туда не смотрела. Ну да. Я уже какой раз тебе повторяю: улыбнись. Откуда это все идет? Вот из этой грандиозности сияния. Угу. Сияет, еще как сияет. Да. Я думаю, что здесь, если я здесь открою глаза, она все равно остается здесь. Ну остается. так открой. Ну. <свист> <свист> ага. Все равно еще здесь. Ну как ты? Хорошо. <свист> Молодец. <свист> А, а почему это вот я раньше туда не смотрела? Какое-то полное было отсоединение, вообще не было вот этого вот соединенности. Ну, сейчас-то есть? Есть. Ну и все. <смех> как классно. Мы <смех> же уходим, чтобы вернуться, правильно? <смех> ну вот. Вернулась. <смех> вот, что можно было так себя отключить? Прекрати соображать, будь просто. М? Да. <свят> <свят> <свят> Это так хорошо, когда находишься в этом состоянии. Но ну, ничего не надо. Надо, все хорошо, все все нас. Все довольны и счастливы. Тут я довольна и счастлива. Ну да. Если я довольна, значит, все довольны и счастливы. Смешно. <смешно> Короче, с чего начали, блин, тем же и закончили. <смешно> <смешно> <смешно> Понимаешь теперь? <смешно> Ну, прикидывалось, наверное. Ну да. Не, а здорово. Сеанс, так видите, такие, такие <coughs> хорошо. Меня, меня так хорошо пробило. Да. Хорошо. Да. Ну ладно, будь чего. Я на связи, если что. давай пока Спасибо. благодарю за просмотр ставьте лайк под этим видео оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал чистое сознание